Платным парковкам в Красноярске исполнился год. До прошлого апреля центр города задыхался от машины, найти свободный клочок асфальта. Для стоянки всегда было головной болью водителей. Проект был призван бороться с этой напастью. Правда, реализация постоянно хромала, то подводили паркоматы, оборудование для оплаты, то не хватало законодательной базы. Стало ли комфортнее горожанам за этот год, выяснял наш корреспондент Роман Рыков. Красноярец Артем не может заплатить за парковку. Банковскую карту забыл дома, а наличный паркомат не принимает. Отсутствует купюроприемник. Чтобы избежать штрафа, придется уезжать или бросать авто с нарушением правил. Хотя водитель считает, что ущемляет его права. Я полагаю, что это напрямую ограничивает права потребителей, потому что исключает возможность основного расчетного способа оплачивать услуги на территории Российской Федерации. На другой парковке автоледи Галина тоже испытывает проблемы с оплатой, не может ставить карточку в приемник. Не лезет. Может, сейчас, полезет. сейчас в центре Красноярска три десятка платных парковок, они расположены на главных улицах и в переулках. Асфальтовые площадки могут вместить почти полторы тысячи автомобилей, правда большинство мест не востребованы из-за дороговизны. Цена за один час стоянки обходится в 30 рублей. Самая большая платная парковка находится здесь, напротив центрального парка. Она рассчитана на 350 мест, но в самый разгар рабочего дня заполнила в лучшем случае на четверть. И это неудивительно. Если человек будет здесь оставлять машину в течение рабочего дня, то за месяц ему придется отдать примерно 5000 рублей. Согласитесь, предпочтительнее заправиться бензином или купить какую-нибудь автозапчасть. Представитель Федерации автовладельцев России Егор Фролов считает, что само оборудование не соответствует техническому заданию. Табло, информирующее о количестве свободных мест, не горит, а кабель электропитания лежит прямо на земле. Представьте, ребенок пойдет, запнется, не дай бог, еще этот провод порвется, получит травму электричества. Возникли вопросы к организации платных парковок и у прокуратуры. Однако суд Центрального района отказал в удовлетворении иска надзорного органа к муниципалитету. Потом и служители «Фемиды» краевого суда встали на сторону администрации города, оставили в силе решение своих районных коллег. Сейчас деньги за парковку собирает не администрация Красноярска, а частная компания «Инфоком». Фирма выиграла конкурс и установила оборудование. По бизнес-плану рассчитывали потратить 74 миллиона рублей. За первый год вернули лишь чуть больше миллиона. В 2020 году коммерсанты должны передать систему на баланс муниципалитета. В мэрии экспериментом довольны. Пропускная способность центра возросла, увеличилась скорость потока. Мы ее разделяем на скорость движения общественного транспорта, которая со старта проекта возросла до ну, порядка 17 км в час, 14 километров. И движение, ну, и скоростной режим как раз-таки автотранспорта в целом по улично-дорожной сети на центральной части города значит, составило порядка 20% прироста скорости. А вот горожане отнеслись к нововведению по-разному. Многие привыкли, хотя кто-то не может смириться до сих пор. В принципе удобно, потом же машины не стоят на парковка стоит удобно, конечно, это удобно. Мест, по-моему, стало меньше. Больше ничего сказать не могу. Парковок как и не было, так и не стало. Машины как паркуются в неположенных местах так и осталось. То есть вот эти вот платные парковки я не вижу, что они что-то разгрузили. Штрафы за неоплаченную парковку законодательное собрание края приняло лишь в январе этого года. Пока маховик финансовых репрессий работает не в полную силу. С неплательщиков собрали лишь 7900 рублей. К слову, выявляет нарушителей на парковках специальные машины. Их тоже участников не хватает. Вместо 10 курсирует лишь три. Роман Рыков, Андрей Магомедов, Денис Корнилов. Вести Красноярск. События недели.